Чивопчичи – блюдо народов Балканского полуострова, это колбаски из молотого мяса с луком, обычно чивопчичи жарят на сковороде, но я предлагаю их запечь в духовке с картофелем, полезно и вкусно. Готовиться чивопчичи очень просто, нужно сделать обычный мясной фарш, самое сложное здесь сформировать колбаски, есть немало способов, можно это сделать с помощью пластиковой бутылки, обрезать ее и пропустить фарш через горлышко. Точно так же можно поступить с коробкой от сока и, наконец, слепить их руками. Я предлагаю самый простой способ, при котором чивапчичи получаются аккуратными и одного размера. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты для приготовления чивопчичей. Свиной и говяжий фарш выложите в миску. Измельчите лук и чеснок в мясорубке или блендере. Добавьте в мясной фарш. Добавьте черный молотый перец. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Посолите по вкусу. Влейте сильно газированную воду и тщательно перемешайте фарш. После порциями отбейте об стол или дно миски. Эта процедура сделает фарш более однородным вязким и пластичным. А еще можно просто взбить фарш блендером. Накройте фарш тарелкой или пищевой пленкой и поставьте в холод на несколько часов, а в идеале на 10-1-2 часов. Сформируйте чивопчичи толщиной 2-2-5 см и длиной 12-14 см. Для этого я использовала одноразовый кулинарный мешок, сделала ножницами отверстие указанного диаметра и наполнила мешок фаршем. Вот такие получились колбаски. Форму для запекания смажьте растительным маслом, выложите нарезанный пластинками картофель. На картофель выложите чавапчичи, налейте в форму 50-70 мл водой и отправьте в духовку, разогретую до 185-190 градусов. Запекайте чавапчичи в духовке 35-40 минут до готовности. Чавапчичи с картофелем в духовке готовы, подавайте к столу с овощами. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Фарш говяжий, 300 грамм. Фарш свиной, 300 грамм. Лук репчатый, одна штука. Чеснок, 2 зубчика. Вода газированная, 3 столовые ложки. Подсолнечное масло, 20 миллилитров. Соль,